Всем привет! С вами Нана Аква. В этом видео поговорим, как справиться с зеленой водой. Видите, это чистый аквариум? Недавно он выглядел как зеленое болото. Вот в каком состоянии он находился, и с каждым днем становилось только хуже. Дошло до того, что не было видно даже переднего плана. Это был мой первый раз, когда я столкнулся с позеленением воды. Причиной явился пересвет. Слишком быстро дал большое количество света невостоявшийся аквариум. На данный момент он от зеленой воды полностью избавился, и аквариум вновь кристально чистый. Так как никогда ранее не сталкивался с данной проблемой, за помощью обратился к Google. Но к сожалению, большинство из способов борьбы с зеленой водой, описанных там, полностью бесполезны. Пробовал снизить количество света, полностью затенял аквариум на несколько дней, использовал химию для борьбы с зеленой водой, добавлял синтепон-фильтр, даже запускал дафнию. Все эти способы ровным счетом не дали никакого результата, но так как была зеленая, и так таковой же я оставалась. Единственный способ, который помог в моем случае, это обыкновенные одноразовые полотенца, которые продаются в любом супермаркете, и коагулянт для аквариумов. Я использовал Акваир Crystal, думаю поможет и любой другой. Итак, что нам понадобится? Внутренний фильтр, одноразовые полотенца, две резинки для денег и коагулянт. Отцепляем от фильтра защитный чехол, убираем губку, берем полотенце, складываем вдвое, а затем наматываем на заборную насадку. Закрепляем полотенце резинками. Все, фильтр готов, теперь осталось установить его в аквариум и добавить коагулянт в воду. На мой объем в 100 литров я добавлял 40 капель в день. Коагулянт начинает действовать мгновенно. Его действие обусловлено тем, что он соединяет между собой частицы водорослей и фильтру становится легче их отфильтровать на полотенце. Полотенце становится полностью зеленым примерно через 3 часа, после чего необходимо его заменить на новое. В течение 3-4 дней я полностью избавился от зеленой воды в своем аквариуме. Растения, рыбки и креветки от коагулянта не пострадали. Вода стала кристально чистой, чему я собственно и рад. На этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!